Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 М. Будь в центре событий. Итак, уважаемые дамы и господа, наш эфир продолжает неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. Я его ведущий Анатолий Червец. Как всегда, участники все вы, которые наберете номер телефона в студии, Восемьсот сорок семь, четыре, ноль, ноль, пять, два, Итак, мы начинаем. У нас уже есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Добрый день, вы в эфире. Я просто короткой информации. На, на Лубянке в Москве идет стрельба. Есть убийцы Да, да, мы, есть, спасибо большое. Я, там... Спасибо, спасибо большое. Да, я, ну, мы это слышали в программе Юрия Гимельфарба, что действительно там на Лубянке возле здания ФСБ стрельба, да, есть убитые. Я думаю, что, может быть, сразу после нашего неполиткорректного ток-шоу братья Брумери нам немножко расскажут о том, что там произошло. Ну, а пока еще раз... Мы продолжаем и хотел бы начать с того, что, ну, я думаю, что только слепо глухо мой уже не, еще не знает о том, что, <coughs> прошу прощения, президенту Трампу вчера был объявлен импичмент представителями Нижней Палаты, <coughs> большинством демократов. Uh, причем uh, этот импичмент был интересно, вернее, голосование очень интересно разложилось. Uh, у республиканцев против проголосовали абсолютно все, и у демократов uh, проголосовали все, кроме одного человека. Это uh, одна из кандидатов на пост президента от демократической партии Толси Геббард. Она все-таки э, проголосовала как бы присутствующая, но не подала свой голос за импичмент, э, объявив о том, что она предлагает все-таки выговор вместо импичмент. Ну, вот так разложились голоса. Э, опять же. Это все произошло. Что бы вам ни говорили, что бы вы ни слышали, как бы вы э, не хотели верить в то, что демократы одержали победу, к сожалению, не могу такое сказать. Почему? Потому что для того, чтобы объявить победу, демократам нужен был ну, хотя бы, я уже не говорю, там 5-6-7 человек, но хотя бы два-три человека от республиканской партии, которые бы проголосовали вместе с демократами. Тогда бы это как-то можно было объявить победой, потому что все-таки и представители и той, и той партии проголосовали за. Так как ни один республиканец, при всем том, что Нэнси очень серьезно проводила работу над представителями республиканской партии, пытаясь их уговорить в том, что все-таки не мешало бы проголосовать с демократами, ведь очень... Мы же знаем прекрасно о том, что не все любят Трампа, не все уважают Трампа, я имею в виду в республиканской партии, и вот именно на этих чувствах Нэнси пыталась сыграть, но к моему удовольствию, к моей радости, я думаю, что к радости всех тех, которые все-таки считают вот этот процесс импичмент абсолютной галиматьей, ни один республиканец не перешел на сторону демократов, тем самым создав очень неприятную видимость для демократов. То есть, проголосовали четко по линии партии, и это говорит о том, что демократ то есть, кроме демократов больше никто этот процесс не поддержал теперь э, очень интересная ситуация <смех> сложилась по поводу э, процесса так называемого процедуры процесса передачи э, вот этих статей импичмента в Сенат значит я вам просто э, вкратце расскажу э, то как обычно вернее не обычно а это то, как принята вот эта процедура, что происходит после того, как Нижняя Палата объявила импичмент. Значит, после этого а, существуют а, отдельно шка ну, скажем так, шкатулки для каждой статьи импичмента. Ну, это не шкатулки, это такие коробки для каждой статьи импичмент и так как их было всего две, значит, по правилам демократы должны были их, эти две статьи импичмента, разложить по шкатулкам и лично доставить, саморучно доставить эти две коробки в Сенат, таким способом или таким образом передавая вот это дело уже на рассмотрение в Сенат. Это общепринятое положение, это было сделано и э, во время э, импичмента Клинтона, и во время э, то есть, ну, у Никсона не дошло до э, импичмента, он просто сам резает. но тем не менее вот такой порядок этой процедуры. Теперь, кроме этого, Та сторона, которая объявляет импичмент, также должна представить так называемых, их называют по-разному. Некоторые их называют импичмент managers, некоторых называют процесс managers, некоторые их называют house managers. То есть это люди, которые назначаются той стороной, которая объявляет импичмент, и получает полномочия прокуроров, которые должны представить дело в сенате. То есть обычно вот допустим во время импичмента Клинтона были назначены шесть прокуроров, которые должны были. Опять же мы помним, да, что вот это все то, что происходит и в нижней палате это расследование, а то, что происходит в Сенате, это уже, как говорится, суд. И э, вот эти прокуроры, эти менеджеры, они должны представлять сторону э, принятия импичмента и объяснять, почему было принято такое решение, на основании чего. То есть, ну, как обычно, в суде. Так вот, э, Интересно то, что Нэнси Пелоси вчера давала пресс-конференцию сразу после импичмента, процесса, вернее, после голосования, и сказала, что она еще как бы не готова передать это дело на рассмотрение в Сенат. И она это объяснила тем, что ей нужно сначала разобраться в ходе, вообще в процессе рассмотрения этого дела в Сенате. Значит, это, чтобы вы поняли, уважаемые дамы и господа, это абсолютнейшая ерунда. Это, во-первых, славоблудие, во-вторых, это уже начинаются политические игрушки, то есть давайте мы разберем немножко эту ситуацию кстати, вчера я не знаю, я не хотел с одной стороны затрагивать эту тему, но тем не менее я решил ее немножко затронуть А вчера позвонил один из наших радиослушателей и сказал о том, что я, то есть я лично проиграл Алексею Орлову тем, что я сказал, что импичмента не будет, но Алексей Орлов сказал, что импичмент будет. А, теперь, а, сказав это, я хочу объяснить то, что сегодня будет происходить скорее всего, ну, сегодня, завтра и так далее. Значит, почему Нэнси Игра сейчас вдруг начала Эти игрушки Значит, давайте мы Поймем Такую ситуацию Для того, чтобы Передать Статьи импичмента И для того, чтобы суд Принял эти статьи Суд, я имею в виду Сенат Для того, чтобы Сенат принял Эти статьи к рассмотрению Должны быть Объявлены, кроме того, что в э, статьи импичмента должны еще быть доказательства, на основании которых было принято решение обвинить или вы, выдвинуть импичмент президенту Соединенных Штатов. Теперь, вот тот цирк, который устроили республи прошу прощения, демократы, сначала в комитете по разведке, слушание, потом слушание в комитете юридическом, потом дебаты и так далее. Вот во всем этом цирке республиканцы имели, находясь в меньшинстве, они имели очень много проблем с тем, чтобы представить свой, свое, свою защиту. Президенту, то есть их никто не выслушивал, им не давали задавать вопросы, им не давали вызывать своих э -э -э свидетелей и так далее. То есть теперь, если это дело попадает на рассмотрение в Сенат, даже, допустим, не вызывая свидетелей, в чем до сих пор еще идут споры между Мэтч и Линдзи Грэм и Белым Домом. А, споры все-таки еще до сих пор идут о том, нужно ли а, проводить слушание, или все-таки просто сказать, что мы не принимаем эти статьи импичмента, и проголосовать за это и тем самым оправдать президента. И вот тут получается такая ситуация. Нэнси, она действительно, мы можем о ней говорить очень много, мы можем ее называть всякими разными нелицеприятными эпитетами и так далее, но все-таки она очень знающий, очень опытный политик. Она прекрасно дает себе отчет в том, что происходит и что она делает. Она прекрасно понимает, что когда вот эти статьи импичмента попадут в Сенат, даже если Сенат примет эти статьи импичмента к рассмотрению, у демократов не будет никаких шансов защитить вот это решение импичмента. Просто никаких шансов. Почему? Потому что, как вы все прекрасно знаете, в любом суде, кроме того, чтобы заниматься болтологией или там, риторикой, нужно показывать факты. То есть суд принимает решение только на основании предъявленных, предоставленных фактов. Фактов, как таковых, у демократов против Трампа нет. Просто нет. То есть, если бы у них были факты действительно нарушения закона, эти факты бы, во-первых, были составлены в статье импичмента, во-вторых, эти факты были бы предъявлены еще на слушаниях. Поэтому э демократы в лице Нэнси Полоси они прекрасно понимают, что фактов как таковых нет. Они не могут прийти в суд, привести э, факты того, что все, вся информация, которая была получена, была получена из вторых, третьих, четвертых и пятых рук. Дальше. Они не смогут играть со словами, если вы помните, те, которые смотрели слушание, в комитете разведки, когда выступал <coughs>, э, посол Саранленд, если вы помните, там было сделано очень интересный такой ход конем. Значит, в самом начале своего выступления в открытии, с, э, в речи открытия, Саданленд сказал, что квит про Кво был. И вот тут Эдам Шеф тут же выбежал, значит, назначил пятиминутный перерыв, выбежал к камерам и на весь мир объявил о том, что вот посол сказал, что квит-про-кво был. Так? Теперь, когда они вернулись обратно после перерыва, вернулись нас, к слушаниям, и когда Саденленда начали допрашивать республиканцы, вот тогда ему задали вопрос, так вы считаете, что квит-про-кво был? Он сказал, ну, мне так показалось. Тогда ему задали встречный вопрос. Скажите, а у вас есть доказательства или основания, что квит-про-кво произошел. На что Садленд сказал, нет, оснований у меня нет, мне просто так, у меня создалось такое впечатление. Но тем не менее, демократы, если вы внимательно слушаете всякие разные интервью, выступления демократов на разных телестанциях, на разных радиостанциях, если вы читаете какие-то, средства массовой информации в интернете или бумажные, вы увидите, что демократы на всех углах кричат, что наш свидетель, человек, который пожертвовал миллион долларов на выборы Трампа, человек, который Трамп, которого Трамп назначил послом в Европейском Союзе, сам этот человек сказал, что Квид про кво был. И никто, ни один человек, ни один журналист, ни один интервьюер, никто из них не спрашивает, сделав еще один шаг. Но вы же потом сказали, что у вас фактов нет. Вы просто сказали, что вам так показалось. Никто этот шаг не делает. И получается действительно, что свидетель сказал, что Куит-Прокво был. Так вот, вот этот цирк, он в Сенате не пройдет. Почему? Потому что в Сенате будут транскрипты его показаний. И любой в Сенате республиканец, как только вызовут Саддленда еще раз давать показания, или будут зачитывать, или ссылаться на его показания, тут же любой нормальный человек со стороны республиканцев скажет, ребята, подождите секундочку, но вы забываете о том, что потом Саддленд сам сказал, что у него нет фактов того, что был проткоп. Понимаете? То есть, все остальное, значит, они считают да, я имею в виду демократы, они считают его единственным свидетелем факта. Почему? <связывая> Потому что он единственный человек, который разговаривал с президентом Трампом по поводу того, что должно произойти на Украине. Это был единственный человек который слышал непосредственно от Трампа. И вот тут его считают самым главным свидетелем. Но он самый главный свидетель для демократов там, где они правят вот этим шабашом. Но он не будет являться главным свидетелем в Сенате, потому что он сам признался в том, что у него нет никаких доказательств, никаких фактов. Поэтому демократы очень быстренько закончили вот этот цирк, э, цирк с выражением квит-про-кво, э, очень быстренько, потому что оно не сработает и они прекрасно понимают, что у них нет ни одного свидетеля, который бы мог указать на вот этот инцидент э, квит-про-кво в отношении Трампа. Ни одного свидетеля. Значит, что они сделали? Они быстренько поменяли это обвинение и поставили вот этих два абсолютно дебильных, абсолютно, я не знаю, как это еще назвать, вот эти препятствия работе Конгресса и превышение полномочий. Значит, препятствие работы Конгресса, я еще раз хочу повторить, для тех, которые, может быть, или не поняли, или не слышали, или не понимают, что происходит. Трампа обвиняют в препятствии работы Конгресса. Почему? Потому что Трамп воспользовался своим конституционным правом наложить вето на дачу показаний, Людей, которые работают на его администрацию. Это конституционное право президента. Оно называется executive privilege. Президент и только президент имеет право на вот эту, на это вето. Но это легально. Тут нет никакого нарушения закона. Мало этого. Ну вот приводится пример те, которые действительно серьезно следили за новостями во время президентства Обамы, когда э, шло расследование операции Fast and Furious, если вы помните, оружие, которое якобы попало в Мексику, и там оно как-то таким мистическим образом исчезло, растворилось, пошло, пошло расследование, и в этом в этой операции замешан был э, генеральный прокурор Обамы, Эрик Холдер. И когда Эрику Холдеру в, в, вменили в обязанность предоставить всю документацию по поводу вот этой операции Fast and Furious, Эрик Холдер очень быстренько побежал к Обаме и попросил у того защиты. Почему? Потому что эти документы не могли выйти наружу. Там бы полетели все в ту же секунду. И Обама, использовав свое право вето, защитил Эрика Холдера и сказал, что Эрик Холдер не будет давать показания или не будет предоставлять никакую документацию. А, у нас... Да, у нас время подошло к рекламной паузе. Давайте мы сейчас уйдем на рекламу, а потом вернемся и продолжим. Мы возвращаемся в программу «Неполиткорректное ток-шоу». Еще раз номер телефона в студии 847-400-5200. Ну, а я пока продолжу. Итак значит первое обвинение это было вот это препятствие работе Конгресса, которое абсолютно э, ерундовое, причем Трамп э, предложил кон, э, демократам, пожалуйста, ребята вы хотите давайте вышлите мне повестку мы с этой повесткой обратимся в суд подождем решения суда и если суд вменит мне в обязанность вам предоставить возможность допрашивать моих свидетелей, я это дам вам, я вам это предоставлю, иначе у вас ничего не получится. Но демократам им не нужно э, вот эта вся неразбериха, им не нужны вот эти разборки, им нужно создать общий вид. А общий вид того, вот мы предложили президенту предоставить бла-бла-бла, а он отказался. И тем самым он препятствует право, работе Конгресса. Абсолютно, ну, сами понимаете, что это за дерьмо. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. А, уважаемый Анатолий, скажите, пожалуйста, как вы считаете, что лучше для Трампа, чтобы Сенат вызывал uh, свидетелей, так сказать, доказал, что Трамп совершенно не виноват и начал свое расследование против uh, этих этой преступной партии, mm -hmm. или как uh, хотелось бы, ну я не знаю, uh, не, некоторым республиканцам uh, не принять или принять и отказать, в общем, заявить, что эти доказательства нижней палаты не uh, не имеют оснований и на этом основании э, отказать в импичменте. Mm -hmm. Я понял. Спасибо, Варвар. А, ну, у меня по... давайте еще один звонок. Добрый день. Вы в эфире. Yeah, добрый день, Анатолий. Да. Так, что же планирует дальше делать э, Пелоси? Mm -hmm. и как будет реагировать варианты республиканцы и сенат? Понял. Сейчас быстренько Спасибо. все это дело с этим. Спасибо, Юр. А, итак, на вопрос Варвары, что я считаю лучше для Трампа? У меня, честно, по этому поводу очень двоякое мнение. У меня есть мнение, э, исходящее из сердца, и второе, исходящее из моего, так говорим, э, разума. Значит, конечно, э, если, если положить руку на сердце, то я бы с таким удовольствием кровожадного кровопийцы э, завел бы вот этот процесс допрашивания шефа, и Висл Блоуэра, ну, в общем, всех бла-бла-бла по списку для того, чтобы э, показать всем вот эту двуличность, вот эту негодность демократической партии и всего вот этого процесса. Это, если говорить о том, чтобы положить руку на сердце. Но если э, думать, как говорится, холодным рассудком, то я думаю, что действительно, фактически, лучше просто это дело, если, вот допустим, если Нэнси приносит, кстати, это и ответ на юрон вопрос тоже. Значит, давайте возьмем вариант, где Нэнси все-таки, ну, поддастся давлению и передаст вот эту информацию в Сенат. Значит, как только Сенат получает эту информацию, они в сенате должны будут прочитать э, вот эту всю весь этот ворох бумаг э, основания на которых были которые были выдвинуты для импичмента и имея большинство голосов в сенате <coughs> э, я бы его даже не открывал к обсуждению я бы сразу проголосовал о том чтобы э, объявить э, это решение Нижней Палаты несостоятельным, тем самым оправдать Трампа и закрыть всю эту богадельню. Это действительно было бы лучше. Почему? Потому что, э, вы сами понимаете, в любом случае, когда начинаешь копаться в каком-то грязном белье, обязательно докопаешься до чего-то, того, что тебе бы не очень хотелось, чтобы это вышло наружу. Или до чего-то того, что не очень хотелось, потому что это не в пользу того, что ты копаешь. Поэтому риск всегда есть. И, э, имея большинство в Сенате, где можно просто это дело все закрыть и сказать так, несостоявшиеся, несостоятельные э, объявления, никаких фактов, никаких... Э, подтверждающих ситуаций, поэтому все, дело закрыто. Я думаю, что это будет самым лучшим. Почему? Еще одна причина. Потому что, вы понимаете, настолько разделенный мир <coughs> в Америке. Люди, которые, я имею в виду сейчас не демократы в смысле полит политики, я имею в виду народ те, которые верят в то, что Трампа нужно убрать, от того, что в Сенате начнутся слушания, никто не поменяет свое мнение. Все будут кричать, да, Сена, они там такие же подонки, такие же круки, как и все республиканцы, поэтому, понимаете? Поэтому мнение, общее мнение вы не измените. Люди, которые за Трампа... Им не нужно никаких доказательств. Мы прекрасно понимаем, что происходило все вот эти три года. То есть, получается, с одной стороны, как бы Трампа обелить в глазах кого? В глазах его поддержки оно не нужно, потому что поддержка и так за Трампа. В глазах его противников... Оно им тоже не нужно, потому что они его противники. Они по-любому считают, что он должен уйти. Вот. Отсюда вывод того, что все-таки, я думаю, будет лучше закончить это как можно быстрее. Хотя я бы просто... Вот вы себе не представляете, с каким удовольствием я бы посмотрел на этого Ужана сковородки в виде шефа, который сидел бы под присягой и не мог бы рот открыть, потому что каждый раз, когда он открывает рот оттуда выходит только ложь а ложь под присягой чревато ну в общем это то что я имею <coughs> то мое мнение которое а, у меня из образовалась вот вследствие того что происходит теперь ответ юрий значит теперь что будет происходить варианта есть два значит мы с вами не конспирируем мы с вами анализируем первый вариант самый оптимальный для всех, это Нэнси все-таки соберет свою политическую волю в кулак и скажет все, будь что будет, мы на это шли, мы знали то, что произойдет и передаст это на рассмотрение в Сенат со всеми вытекающими из этого последствия. Теперь вариант второй. Нэнси не понесет или не передаст это дело в Сенат. Значит, а, даже если Нэнси не передаст это дело в Сенат, а, насколько я понимаю, я немножко сделал такое а, ну, расследование свое собственное, насколько я понимаю, Меч Макканел имеет право по-любому открыть слушание и, а, то есть, признать президента невиновным опять же это не очень желательно по одной простой причине потому что э, всегда хорошо э, доказать на основании чего-то а не просто голословить как это делают демократы но <coughs>, такая возможность у нэнси есть то есть не передавать это дело в суд э, если вы то есть те, которые слушают Раша Лимбо, те, которые следят за его э, радиопрограммами, э, вы помните, что где-то месяца полтора тому назад, может быть месяц, Раш Лимбо э, давал, нарисовал сценарий, по которому Нэнси Пелоси <coughs> может отказаться от того, чтобы все-таки это дело э, этому делу дать полный ход. И вот тогда он сказал, что в принципе она может этому делу ход не давать, но свалить это все на голову республиканцев, сказать, что вот они такие негодяи, нечестные, непорядочные, и толку от того, что я передам это туда в Сенат, никакого не будет, поэтому я решила не занимать ничего время и деньги я такая хорошая, пушистая и замечательная, и вот мы остановимся там, где мы доказали нашу точку зрения, где мы доказали, что вот мы, ну и так далее по списку. Так вот, Трамп, э, прошу прощения, Раш Лэмбо, он тогда еще уже предвидел, в принципе, эту ситуацию. Ну, поэтому он Раш Лэмбо. И такое впечатление, как будто Нэнси просто следует его э, совету, потому что она, опять же, прекрасно понимает, никуда это дело не пойдет, если оно попадет в Сенат. Мало этого, э, ну, в общем, там мал, э, демократы ни в чем не выиграют, только проиграют и так далее. Теперь интересная вещь, а интересная вещь будет состоять в том, что на протяжении последних трех месяцев, вот с того момента, когда завелся, завелась вот эта ситуация якобы с Украиной, которая, в принципе, здесь ни при чем, но ее просто приплели сюда, как, как причину начала э, и так далее. Э, проблема вся в том, что еще тогда Нэнси э, говорила о том, насколько это важно, как можно быстрее провести импичмент, как можно быстрее признать его виновным, как можно быстрее убрать его из офиса, потому что он опять будет устраивать свои вот эти игрушки э, по поводу э, срыва выборов, и, в общем, бла-бла-бла-бла-бла, надо как можно быстрее его полностью убрать из офиса. И вдруг Нэнси тормозит всю машину вот эту, то есть вы представляете, да? поезд идет полным ходом на всех парах и тут кто-то дергает ручку стоп-крана и эта вся махина вдруг резко приходит в абсолютный ступор вот это то, что сейчас сегодня, по крайней мере сделала Нэнси, она просто ну чуть ли с рельс не сорвала вот этот весь состав и тут же, тут же она э, объявляет о том, что вот USMCA э, благодаря демократам протолкнули, и цены на лекарства благодаря демократам сейчас будут снижены, и, в общем, бла-бла-бла-бла-бла. То есть, теперь что получается? Если действительно взять и немножко проанализировать эту ситуацию, получается такая ситуация. Ей абсолютно, в принципе... Не нужен э, сейчас э, вот этот шаг э, рассмотрения в Сенате. Почему? Смотрите, получается такая вещь. У нее сейчас получается ситуация, где, с одной стороны, <как> она может во все дырки кричать о том, что вот они импич Трампа, потому что Трамп такой-сякой, такой-сякой, такой-сякой, и тут же сказать, мы не хотим больше занимать время и деньги. И у людей, у нас есть столько важных дел, которые мы должны продвинуть. Например, вот мы продвигаем USMCA, мы продвигаем снижение цен, мы продвигаем на лекарства, мы продвигаем ситуацию с, со страховым сенсоренцем на здоровье и так далее. Сегодня, я не знаю, ну, кто-то из вас слушал, сегодня было две интереснейших пресс-конференции. Интереснейших. Первая пресс-конференция была <coughs> дана Нэнси Пелоси, и тут же за ней выступал, Э, лидер меньшинства в палате э, Кевин Маккартий. Те из вас, которые слушали эти две пресс-конференции, могли заметить вот ту огромную разницу в настроении, с которой <coughs> выступала Нэнси Пелоси и с которым выступал Кевин Маккартий. <coughs> Почему? Нэнси Пелоси была Какая-то вся выжатая, как лимон, она была, ну, простите меня за это слово, но я, честно, даже не могу найти эквивалента, она была какая-то опущенная, она была нервозная, она была злая, она сорвала полкана на свою же э, братью вот этих журналюг, которые, в принципе-то, ведь они демократы. Но только потому, что они продолжали у нее, ей задавать вопросы по поводу импичмента, по поводу того, что же сейчас произойдет, почему до сих пор не отнесли э, статьи в Сенат, а как же это будет и что же это будет. Она в конце концов просто взорвалась, сказала так, все, больше я не хочу ничего слышать об импичменте. Может быть, давайте лучше поговорим про USMCA, давайте лучше поговорим про снижение цен, давайте лучше проговорим про те наши достижения, которыми мы гордимся. И она тут же, кстати, потянула одеяло USMCA на себя, на сторону демократов, тем самым показав, что вот этот импичмент — это... Действительно, это позор, это позор, это абсолютно потеря времени, потеря денег, это ни к чему не приведшая вот эта хромая утка, которая полностью доказала свою несостоятельность, потому что все <coughs> опросы сейчас идут против демократов. Как бы вам, кто бы вам что ни говорил, особенно такой... У меня Гуан Уильямс на Факс Ньюс, который кричит: Никуда цифры не пошли, как они не пошли. Цифры по всем опросам везде ушли на 6 на 9 э, пунктов вниз. Это огромное количество. Вот представьте, если раньше, допустим, э, 51% процент э, был за импичмент, и сорок. 7% было против импичмент, то вот это колебание на 9 пунктов, 51 минус 9, мы оказались только 42 процента, которые были за импичмент. Понимаете? И видно было, что она, она вся на нервах, она злая, она, она пытается перевести разговор в русло достижений, но так как все прекрасно понимают, что достижений как таковых никаких нет, не о чем говорить, ее это просто взорвало, ну вот мозг сорвало и все, и она ушла, <coughs> так и не ответив на многие вопросы э, журналистов. И тут же выходит Кевин Маккартий, выходит человек, вы знаете, я его таким, я давно за ним наблюдаю, за Кевин Маккартий, потому что когда появилась информация о том что пол райан э, уйдет с позиции спикера палаты э, там всего было два человека которые могли стать э, заменить его на этом посту и одним из них был кевин И я за ним начал наблюдать я читал его э, статьи я наблюдал за его выступлением и вы знаете я честно я его таким приподнятым, никогда не видел. Он вышел в замечательном настроении. Он тут же э, вылил уж от грязи на Нэнси, на демократов, на всю их вот эту братью. Он тут же ее порвал вот это одеяло, которое она пыталась на себя натянуть в отношении USMCA, где она говорила, что только благодаря демократам э, было были внесены изменения, которые теперь гарантируют нам бла-бла-бла-бла-бла. Тут же Кевин Маккарти вышел и сказал, ребят, вы о чем? Ваши изменения составляют 1% от общего э, списка договоров, э, то есть условий, 1%. О чем вы говорите? Вы год сидели на этом USMCA, вы не хотели дать ему ход, чтобы не дать выигрыш президенту. У вас же это все было расписано по календарю. Вот тогда-то будут слушания, тогда-то мы его импич, вот тогда-то мы примем этот э, USMCA. Понимаете, короче, он их порвал насчет лекарств. Он сказал, ребята, вы о чем? Какие лекарства? Где ваш бил по поводу лекарств? Где он? Вы до сих пор еще не приняли, не, не провели голосование по поводу этого била?" Он еще даже не попал э, к нам на рассмотрение. Какой бил? О чем вы? Короче говоря, он ее разнес в пух и прах. Он полностью поставил все точки нады э, именно с точки зрения вот, э, вот этих э, запланированных действий. Эти действия были запланированы еще год тому назад. Все четко поняли, и поэтому они так гнали, демократы настолько гнали машину, они сначала думали, что они найдут без проблем э, всякие там причины, почему им президента. И чем ближе к срокам подходило время, тем больше давления оказывалось на демократы им нужно было что-то найти, а этого чего-то у них не было. И поэтому они так торопились, и поэтому они притянули за уши вот эти два абсолютно непонятных м -м, обвинения препятствия работы конгресса когда трамп абсолютно легально предложил им пожалуйста обратимся в суд и как суд решит так оно и будет в чем проблема не в чем превышение полномочий о чем вы ребята какие полномочия если бы э, то есть обама просто Рощер пера выписал действительно 150 миллиардов в ирану никого не спрося ни с кем не посоветовавшись это вот это называется превышение полномочий когда обама давал приказ арс не давай вернее следить и преследовать организации которые связаны с республиканцами это превышение полномочий когда обама выдал вот это вето для эрика холдера вот это превышение полномочий но никто никого не делал никто не звал и не вызывал никакого импичмента поэтому вот так они не нашли ничего лучше и ну просто сели в лужу опозорились опять же выиграли только за счет того что у них было большинство в палате и поэтому мне кажется что если честно почему я с этого начал что вот, сказал человек что я проиграл алексея лову что трампа импич вы меня извините я это не признаю как поражение потому что как такового импичмента не было это была жалкая попытка жалкая пародия процесса импичмента которая еще подождите не закончилась никто никого не импич и поэтому ну, посмотрим, поживем, увидим. А пока, дорогие друзья, спасибо вам огромное за то, что были со мной. Я знаю, что сегодня много звонков не было, но тем не менее, я надеюсь, что ту информацию, которую я вам выдал, все-таки оказалась ну, более-менее полезной. И что ж, я всех поздравляю с наступлением или с наступающим праздником Ханука. Дай Бог вам здоровья, дай Бог вам много света, тепла, и обязательно услышимся в следующем эфире. Будьте здоровы!